Вот у нас такая карта есть с вами, будет, будет такая карта, да? Мы перешли к лошадкам, поставьте семерочку а, и поговорим про тех, кто родился в год лошади. А, значит, дорогие наши э, лошадки, если вы разрешите вас так назвать, значит, давайте посмотрим, какая звезда к вам попала. К вам попала троечка. А, значит, звезда, звезда сорт не особо мы ее люди любим но у вас есть благородный дракон который прям в ваш сектор попал и в общем-то плюсы у нефритовой тройки считаются влияние ну, на ораторские способности речь тролля-ля а, неблагоприятно к сожалению она в этом периоде восьмом неблагоприятно воз... и она воздействует Взаимоотношения между родственниками приносит ссоры, скандалы, судебные тяжбы, разбирательства, мешает продвижению по карьерной лестнице, вызывает заболевание волос, печени, ног, горла. А, значит, а... но она у нас, в общем-то, достаточно легко ослабляется. А для этого мы она у нас относится к элементу дерева, нам нужно она попала у нас в элемент огня она практически у вас вот в этом году она не так сильно работает как она она как дерево просто сгорает плюс мы с вами сейчас усилим для того чтобы вообще ваши ваша эта звезда никак не мешала сейчас все все расскажу и все покажу а, значит лошадки Ой, извините, я про год-змеи, что ли, мне все рассказала? Угу. Извините, про год-змеи еще забыла, да, вот слайд у меня здесь попался. Извините, что перепрыгнула. Сейчас к коршеде вернемся. Значит, если вдруг с собачками браслет пияу не взяли, то я сама ношу и все рекомендую одна из мощнейших девятиглазая бусина Ди она видите в восьмом периоде восьмиглазая сильна а уже девятый настает и это как бы пусть такая такая заделом богатство и удачи на будущее очень мощнейший тибетский талисман сейчас если мы успеем я даже думаю что надо наверное из тех кто придет на наш открытый мастер-класс на такой наверное будет разыграть нам подарок вот так что вот еще для змей, для змей вот этот еще талисман хороший Возвращаемся к году лошади. Итак, у нас год лошади. Тройка попала, ну, попала куда? Попала в огонь. Нам нужно с вами только увеличивать огонь, и тройка, звезда, тройка вам мешать не будет. То есть, дорогие лошади, настало время осуществлять ваши самые заветные мечты. Будь тот переход на более интересную для вас работу или воплощение в жизнь грандиозных бизнес-замыслов, возможно, преграды на вашем пути будут с успехом преодолены не последнюю роль в этом играет помощь ваших благородных людей ваша проницательность позволит вам преуспеть на финансовом поприще однако ваша работоспособность будет напрямую зависеть от вашего здоровья поэтому не запускайте даже самые пустяковые болезни и придерживайтесь правильного питания Значит, друзья кто родился в год лошади какие защиты Там защиты от этой тройки она как я уже сказала она сама по себе сгорает но например красной свечи опять же вот мы фэн-шуй можете просто купить красную свечу периодически можете зажигать ее можете ее зажигать в э, в день лошади например С собой можно носить брелок можно подвеску носить у нас все все есть если, если хотите у нас мы вам все это тоже можем обеспечить если вы у нас покупаете все это, применяйте, пожалуйста, дорогие, дорогие мои. Вот. Что а, чтобы я рекомендовала из браслетов? Есть очень хороший браслет а, Бусины Ди, как называется Клык Тигра. А, защищает от нежелательных неудач и нападений. Ну, то есть, сколько у нас там это ссорами это все сидит да то давайте от них и будем защищаться а самый силы это значит тибетская бусина дикую дик, тигра самый сильный символ защиты от всех видов зла от нападок недоброжелателей, от конкурентов от сглаза от материальных и других споров от ссор помогает сохранить доброе имя деловую репутацию материальное имущество и в опасных ситуациях спасает жизнь. Является символом справедливости, успешной карьеры, помогает владельцу э, концентрироваться на чё, э, и четко определить для себя цели. То есть очень хорошее, помогает хозяину во всех препятствиях. И самое главное, что точно борется с вашей тройкой. Так что ну, вот такой, например, браслет для вас тоже был бы хотел.